Привет! Меня зовут Анна Алферова, и я расскажу, как я делаю вот такой дизайн пошагово. А начну с того, что буду снимать старое покрытие. Так как на ручках наших было наращивание, я буду снимать искусственный материал жесткой фрезой с зеленой насечкой. Потом опиливаю форму пилкой Stalix с одноразовым файлом. Мы выбрали форму овал и предлагаю посмотреть, что у нас получилось. По ходу пилкой я убираю искусственный материал, остатки его на ногтевой пластине. Абразив очень мягкий 240 грит. После придания формы я приступаю к маникюру. Техника маникюра выбрана комбинированная. В сухой технике я обрабатываю кутикулу, поднимаю ее, счищаю птеригий и очищаю боковые валики. А кутикулу буду срезать ножницами. Для маникюра я использую фрезу пламя 23 мм в диаметре. Эта универсальная фреза идеально подходит как для маникюра, так и для педикюра. Далее срезаю кутикулу ножницами аккуратно. Срез ножницами я считаю идеальным. После такого среза нет необходимости шлифовать кутикулу шариками или округлыми фрезами. Если вы делаете точно так же, напишите в комментариях. Если у вас есть свое мнение насчет среза кутикулы, напишите, как вы это делаете. Подготовленные ноготки я покрываю базой для гель-лака, немного выравнивая поверхность и создавая архитектуру прочного ногтя. Для дизайна я заранее подготовила камефубики, из которых буду выбирать только золотые и определенного размера. Но прежде чем их наносить, я покрою цветом, а цвет я выбрала молочный. Этим цветом можно немного подвыровнять архитектуру, если недостаточно выравнивания сделано было базой. Цвет наношу исключительно на ноготки, на которых не будет дизайна, и покрою их топом сразу. Для выкладки золотых дисков я тонко покрываю ноготочек базой и выкладываю на нее кистью вертикальными полосками круглые золотые диски определенного размера. Таким образом заполняю весь ноготок. Когда я снимала видео, немного ушла из кадра, но скоро я вернусь к вам. После того как ноготок покрыт золотыми дисками, я просушиваю этот слой, чтобы камефубики заполимеризовались в тонком слое базы, на которую я их наносила. Далее покрываю тонко базой, немного выравнивая. Таким образом они не будут торчать, и я смогу нанести ровно градиент. Градиент я решила наносить пуфингом, поэтому предварительно матирую поверхность. Для пуфинга я использую краску без липкого слоя. Прежде чем наносить градиент пуфиком, немножко сбейте краску с него, а фольгу или какую-то основу. Я использую пластиковую крышку. Для надежности градиент я перекрываю базой и топом тонкими слоями. Вот такой маникюр получился. Как вам понравилось? Напишите в комментариях, ставьте свои оценки.